Тоже. одна сестра сестра Николая. Всех приветствую, всех люблю. Здоровья на всечки. Хотела дополнить свидетельство. До... дополни от вас свидетельство, сестрами. Сестра Я хотела еще на прошлой неделе. Опять минал это Это не совсем свидетельство, а это как вот э, стиль нашей жизни. Когда мы доверяем Господу. Когда мы Прошение, молитвы, благодарение, моленькисты, через благодарение, мы молим за нечто, то ну, как бы в нашей семье начались испытания даже до войны. В нашей семье у испытания даже подивные. А то до започни, уж сестрами не можешь и доруди. Потом, когда попались из нафериста, она хотела купить машину. Следу вас лишних дней наферисти, искать я до купикула. у меня муж чуть не умер. И после февраля месяца с мужеми за малку до лечения. Потом поймала. Следува, Потом мы молились. Как нам поступить правильно? След оставаться так, в, Украине, правильно, да поступим, да ехать, в Украине, или ехать? Да и все, все в молитве. И через молитву. У Бога и Господ всегда виноги. Одинаково. Когда мы уверяемся, когда мы сидим уверяемыми, проходим с терпением, и с и с благодарением, с терпением, потом в один момент, в один момент открываются небеса и вот такие благословения. И идут таки благословения что просто и хочется прыгать а часть. Просто ли да от счастья, как Давид? <laughs> да. Так что мы любим тебя, и за това не Господи. За и поэтому и тебя обичаем, Господи, благодарим Тебя за все. Аминь, аминь.